решает правительство увести а это, по поводу курса, Эдми годует у нас там ребята гибнут, а мы тут о еде, деньгах думаем, стыдно, потерпим, все хорошо будет, говорит Эдми. Ну, Эдми, понимаете, в чем дело? То, что на Украине происходит, да, это большая трагедия. То, что делают а, за счет, там, российские военно-тружащие, ценную собственной жизни, там, отражают, спасают и так далее, это великий подвиг, это понятно. Но есть еще другие процессы, которые происходят, не все происходит там. Понимаете, в чем дело? вот Многое происходит и здесь. что вот на Украине мы не можем замереть, понимаете, процессы происходят. Вот еще дело. Вот, и потому не точечка, не Это кто-то избирает для себя. Ну, а, Извините, а, Кто-то,